В начале 70-х в США зародился спортивный стиль уличных танцев – брейк-данс. Самый модный танец на всех вечеринках уже совсем скоро стал неотъемлемой частью хип-хоп-культуры. Брейк стал настолько популярным, что распространился по всему миру. В СССР он пришел уже в 80-х. Советским подросткам особенно по вкусу пришли стиль робота и лунная походка, которую они начали повторять за Майклом Джексоном. Сегодня это направление развивается не менее активно. Брейк танцуют уже не только взрослые и подростки. Он объединяет целые поколения. Накануне в экстрим-парке Урам состоялся первый всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу Teen Spirit. Здесь участники смогли проявить себя в различных номинациях, в том числе сразиться со старшими товарищами в битве поколений. Хотелось бы верить, и я верю в это, что будут интересные батлы, потому что в сборных собраны на самом деле профессиональные танцоры, несмотря даже на их возраст, до 10 лет, там очень хороший уровень. Фестиваль объединил участников со всей России. В основном конкурсанты между собой уже знакомы. Они часто пересекаются на соревнованиях. Спортсмены признаются, с нетерпением ждут каждой встречи. На таких мероприятиях они не просто прокачивают свои навыки, но обмениваются последними новостями, делятся своими успехами. Софья Емельянова, к примеру, выступает не только на фестивалях. Она также участвует и в других проектах. К примеру, в 2022 году спортсменка выступила в новых танцах на ТНТ. Рассказывает о своем увлечении Софья достаточно скромно, ведь гораздо больше о ее страсти к брейкдансу говорит танец. брейк для меня значит жизнь, наверное. Не, наверное, а точно. Потому что мне это нравится. Своими историями о начале творческого пути поделились и те, кто в брейке уже давно. К примеру, один из членов судейского состава Альберт Хакимов, более известный под псевдонимом Алик, изначально учился брейку в лучших традициях уличных танцев. Первые тренировки спортсмена проходили во дворе. Но это уже было после того, как зародилась его любовь к брейк-дансу. Увидел я это в 2004 году, когда... Пошел в первый класс, познакомился с одноклассником. У меня не было компьютера, я ходил к нему в гости, у него были клипы всякие, и там был клип бомб мс фристайла. Вот нас слышали все Конечно. этот трек, вот и там был брейкданс. Вот меня очень заворожил этот танец. Один из наиболее распространенных форматов проведения соревнований джем. Он подразумевает состязание между участниками круга. При этом фестиваль предполагает борьбу и в разных стилях. Они характеризуются способом выполнения элементов. Помимо лектория, где конкурсанты соревнуются в стиле флоу-атак и битве поколений, на фестивале развернулась и другая площадка. Для тех, кто любит более сложные силовые элементы. Такой стиль спортсмены называют «power move Он, как правило, включает в себя акробатические элементы, наиболее распространенные, различные вращения. Брейкданс – это история, которая затягивает на долгие годы. Причем это не обязательно становится частью профессионального будущего или простым увлечением. Скорее, даже чем-то большим – философией жизни. Танцоры полностью погружены во все аспекты хип-хоп-культуры. Одной из ее составляющих является и граффити. Во многих студиях, помимо тренировок, практикуется роспись. Поэтому в рамках Teen Spirit состоялся тег – состязание в написании слов и фраз. Сейчас это направление актуально как никогда. Можно во всем применять, можно писать картины и применять в картинах это. Можно даже сделать какие-то оформления, студии, какие-то кафе, магазины. Это как увлечение, то есть мы иногда... У себя в клубе, ну, рисуем, тренируемся, то есть у нас все направления хип-хопа. Эти спортсмены – основа будущего хип-хоп-культуры. Уже сегодня самые юные представители брейк-данс-студии выполняют сложнейшие элементы. С каждым годом желающих изучить брейк становится все больше. И самое ценное, что на фестивалях вроде Тин Спирит» упор делается не на состязания, а на творческую составляющую. А это значит, что и новички смогут проникнуться атмосферой и вдохновиться на покорение новых горизонтов. Маргарита Михайлова, Универ -ньюс».